Всем привет, и сегодня мы обсудим с вами десятую серию телешоу «Холостяк на ТНТ», в которой главный холостяк у нас Тимати. И самое главное, что произошло в этой серии для меня, это то, что Тимати наконец-то признался, для чего же он пришел на шоу, и это... Деньги, слава, рейтинги. Конечно же, многие из вас пишут это на сарказм, на иронию или такого рода а, вещи и скажут, что а что же он еще мог ответить? А, не втирали же там романтическую фигню на тему «Я пришел найти свою любовь». А, да, действительно, а, с одной стороны, казалось бы, ответ мог быть, быть разный, но зачастую люди говорят правду именно в тот момент, когда кажется, что они иронизируют. И я лично думаю, что это был достаточно правдивый ответ со стороны Тимати, потому что действительно его, как никого, волнуют рейтинги, а, деньги и слава, в том числе. Не зря же записывал фит с Моргенштерном и в сторис регулярно <свят> доказывает всем, что рейтинги холостяка с ним достаточно высокие. Но, а, на самом деле, я думаю, что а, это не единственная причина, возможно, были какие-то еще и дополнительные причины, конечно же, например, а, причина провести а, отпуск в компании а, прекрасных девушек, которые борются за свое сердце, любому мужчине это будет приятно, а, тем более мужчине, который уже а, зрелый, состоятельный, скажем так, находится в кризисе среднего возраста. И, конечно же, одна из причин это провести свой отпуск в компании красоток, а, девушек, которые обладают прекрасной фигурой, прекрасной внешностью, почему бы не покататься с ними на яхте и не поснимать их в купальниках, по-моему, приятное дополнение для любого мужчины. А, кстати, что я еще заметила, Тимати крайне а, остро реагирует на все упоминания а, какого-то своего возраста. А, да, уже Тимати у нас не мальчик, многие его помнят еще со времен а, с фабрики звезд, наверное. Сейчас же он уже достаточно зрелый мужчина, скажем это так, чтобы никого не обижать. Да? И не секрет, что у большинства мужчин может случиться так называемый а, кризис среднего возраста, когда они достигают, а, скажем так, а, достаточной зрелости. А, все мы знаем таких мужчин, вы можете часто увидеть... Мужчин, которым около 40, которые там резко начинают ездить на мотоциклах, э, искать себя в горнолыжных курортах, то есть э, пробуют там изучать горные лыжи, сноуборды, активно там какими-то видами спорта занимаются, то есть пытаются нагнать все то, что они не успели сделать там в юношестве или еще где-то. То есть вот э, этот феномен достаточно известный, я, конечно, не доктор, но какие-то общие признаки наблюдаются у мужчин, которые обладают данным кризисом среднего возраста. Если он у Тимати, я же, конечно же, не скажу, но, э, скажем так, что он достаточно э, человек, который всего в жизни, наверное, попробовал, но тем не менее всегда пытается всем доказать, что он лучше всех все делает там, катается на лошади, там э, катается на коньках, чтобы это не было, ему всегда хочется доказать. Хотя уже, мне кажется, нужно немножко успокоиться и уже никому ничего не доказывать. Тимати, у тебя куча побла, куча популярности, куча возможностей, и уже не нужно в каждой серии доказывать, что ты лучше всех каким-то видом спорта обладаешься, и так знать, что ты умеешь все. Поэтому просто наслаждайся жизнью. Вот и все хочется так и сказать, но на самом деле он действительно молодец, то есть он в хорошей форме, хорошо очень обращается с девушками, нет никакой пошлости, то есть, конечно же, мы не знаем, что остается за кадром, может быть, там все совсем по-другому, но то, что мы видим в шоу, это прекрасные свидания, очень крутые какие-то вещи он для них организовывает, можно сказать, даже эксклюзивные, и девочки должны быть рады, что они просто попали на это шоу. Даже то, что их выгнали, мне кажется, уже не нужно расстраиваться, если у тебя были такие какие-то эксклюзивные свидания, как, например... Когда Тимати снимает а, полностью верхний этаж здание, какое-то, да, в которое невозможно попасть, или еще какие-то вещи делать эксклюзивные. А, некоторые девушки наши а, из шоу, по-моему, даже не совсем понимают, насколько это круто, а, вот такими, таких свиданиях поучаствовать. И мне кажется, в любом случае, каждая должна быть уже рада, что она попала на это шоу. Потому что действительно очень все Тимати старается красиво организовать и. Индивидуально для каждой девушки, что важно, как бы вы его не критиковали, за что бы вы его не критиковали, чтобы вам не нравилось, но обратите внимание, он для каждой девушки подбирает что-то под ее интересы, под ее характер, под ее какое-то ну, желание, да. То есть, кого-то у нас желание принять с парашютом, кого-то он исполняет желание увидеть любимого художника. И это очень круто на самом деле. В отличие от других холостяков, которые какими-то стандартными методами просто организовывали свидание, то здесь видит индивидуальный подход для каждой девушки это очень круто. И я думаю, что уже хотя бы ради этого сезон заслуживает уважения. То есть в него не стыдно попасть любой девушке, а наоборот, мне кажется, это очень круто. И такой опыт бонусный, участие в этом шоу, и ты с него выходишь как минимум с каким-то исполнившим желанием. Это очень круто, Тимати молодец, и я считаю, что... Уже за это можно поставить лайк, что называется. Так, ну что, ну давайте вернемся к теме нашего ролика и вспомним, зачем же пришел Тимати, да? Как он сказал сам в этой серии, что его интересуют, прежде всего, деньги, слава, рейтинги. Ну, конечно, для романтичных бабушек, возможно, это будет каким-то расстройством, но на самом деле, мне кажется, это так. Ну, я думаю, что это была его очередная вообще мотивация, когда он рассматривал поход свой на проект. Но все мы знаем, что проект готовится заранее, холостяк ищет гораздо заранее, вот ведутся какие-то переговоры. И, возможно, в какой-то момент жизни Тимати очень захотел, что называется, такого опыта, шоу, где участвует много красивых девушек, борется за его сердце. Еще до этого был холостяк с Егором Кридом, тоже друг Тимати у него. И, мне кажется, может быть, даже тогда Тимати немножко жалел, что он в отношениях и сам не может поучаствовать в этом шоу, и отправил туда Крида, что называется, вместо себя. Но, как я понимаю, активно участвовал в этой ситуации и помогал ему советами. И вот когда все таки а, прошло какое-то время, мне кажется, Тимати все таки не отказался от этой мечты а, попасть сам на шоу «Холостяк». А, возможно, как раз как-то поугасли страсти в отношениях с его женой Анастасией Решетовой. Вот, и он, возможно, даже, я предполагаю, все это мои предположения, конечно же, но почему бы нам не построить свои теории? Конечно, мы не знаем, что творится в голове у Тимати, что творится на самом деле, но мы можем строить предположения, нам никто не запрещает. И я расскажу вам свои. Так вот, как было дело, на мой взгляд. Еще когда Егор Крик участвовал в холостяке, Тимати уже хотел бы поучаствовать в таком шоу, но ему не позволяло, скажем так, его семейное положение. Анастасия Решетова, которая была успешно замужем за Тимати 6 лет и родила ему ребенка, наверное, не ожидала такого поворота, что Тимати уйдет в холостяка, да? Возможно, я даже предполагаю, что Тимати обсуждал с ней такую возможность, что он поучаствует в шоу и а потом вернется как бы домой, да, но я думаю, что ни одна девушка, ну, которая такая собственница, в данном плане uh, вряд ли бы согласилась uh, на такую схему, что она отпускает мужа на шоу, а потом он как бы возвращается в семью, и, возможно, из этого разно... возникли значительные разногласия в семействе. У Тимати с Решетова, и они по итогу расстались. Uh, может быть, это связано с каким-то, да, кризисом а, возрастным у что вот ему хотелось нагнать вот это вот время, где он там молодой холостяк, там куча красивых девушек. Может быть, ему просто вот именно какой-то внутренний хотелось получить этот опыт. И мне кажется, он стремился на это шоу, хотел в нем поучаствовать. А, Анастасия, к сожалению, я думаю, не приняла такую схему да, работы, что он идет на шоу, а, но как бы а, при этом при жене, да, а, им пришлось расстаться. И, собственно, Тимути добился чего хотел, он пошел на это шоу, в том числе и, как он сказал, за деньгами, славой, ну и как бы еще вот восполнить какой-то такой опыт холостяка молодого, мне кажется. Вот, к сожалению, мне очень жалко, что они расстались на Антасией особенно когда у них появился ребенок, сын. Мне кажется, Тимути не совсем понимает, конечно, он молодец, я уверена, что он своим детям будет помогать и финансово там, и встречаться, видеться с ними, но это все равно не то, когда ребенок видит папу каждый день, когда он приходит каждый день с работы, там общается с ребенком, и когда это какие-то отпуски, либо там папа выходного дня, это совершенно разные вещи. И очень жаль, что Тимати и первого ребенка, и второго вот обрекают на такого приходящего папу, что называется. Все равно это чувствуется ребенком, какие бы деньги там не были, но внимание, оно всегда дороже, и всегда хочется ребенку получать это внимание не только в рамках какого-то выходного дня. Ну, конечно же, печальная ситуация. Хотелось бы, наверное, все-таки мне ее рассматривать в том ключе, что Тимати с Решетой вы как-то преодолели свои какие-то, может быть, временные там трудности, либо разногласия, и все-таки попробовали э, решить эти вопросы, остаться вместе. Но, видимо, как-то э, все на все наложилось, кроме каких-то, может быть, возникших разногласий. Тут еще предложение Тимати участвовать в холостяке, и я думаю, это стало для него дополнительным толчком, тем более, что с одной женой он уже расстался, точно так же расстался и со второй, и, что называется, спустился вольное плавание. К сожалению. К сожалению, так и есть. Давайте посмотрим, что будет дальше. На самом деле Тимати ведет себя вполне пристойно, скажем так, в рамках шоу. Может быть, опять-таки мы не знаем, что творится за кадром. Мы видим только то, что в кадре. И в кадре, на самом деле, он пока все 10 серий ведет себя крайне пристойно. Не пристает к девушкам, не лапает их, не лезет целоваться, не склоняет их к чему-то там, к чему бы то ни было. Вот. И на самом деле это тоже вызывает уважение. Его такое достойное отношение. Но, может быть, это все с расчетом на то, чтобы все-таки вернуться потом в семью, к сыну, к ребенку. Может быть, все-таки у нас будет хэппи-энд немножко в другом ключе, что Тимотиш называется, нагуляется, наиграется в шоу, а потом вернется в реальную жизнь, померится все-таки с Анастасией, и будут они жить долго и счастливо, хотя бы ну, во второй своей семье. Вот, наверное, мне бы хотелось, наверное, так, чтобы так случилось, хотя бы просто ради ребенка, который э, родился, и все-таки... Теперь будет расти уже, скажем так, не с полным участием отца в его жизни. Вот, но ну, жизнь покажет. Это мой прогноз пока, что так может случиться, потому что того, что мы знаем о Тимоте, исходя из того, как он себя где-то нашел, это такой мой мини-прогноз. Давайте узнаем, жизнь покажет, как оно сложится на самом деле. Вот, но пока очень сложно понять, кому Тимати семантизирует на самом деле, либо это все отыгрыш для шоу. Конечно же, Тимати уже а, не маленький мальчик, даже не юноша, и он достаточно умный человек, а, хорошо разбирается в людях, многое видит, хорошо разбирается в девушках. Девушки у нас молоденькие и очень много себя выдают в каких-то манерах. И видно, что Тимати их читает легко и просто. А, и ему а, с кем-то интересно, с кем-то скучно. А, например, ожидаем был ход Марии а, хоть она веселенькая, такая, да, вроде как не применяющая девушка, но на ее Тимати засыпал. Давайте говорить откровенно, он чуть ли не зевал, не у него глаза были уставшие, и не потому, что он просто не выспался, а просто потому, что ему было скучно. Он видел, что Маша у нас девочка маленькая, достаточно, скажем так, не тяжелая, легенькая, да, как бы она не убеждала всех, что она очень глубокая, на самом деле, ей еще нужно... Много в жизни чего узнать, скажем так. И тема типа была банально с ней просто неинтересно и скучно. Поэтому, хоть он и старался уделить ей внимание, но ее уход был просто очевиден, хоть и не для нее самой. Кстати, она почему-то очень удивилась своему уходу, но у нее достаточно высокая еще и планка мнения о себе. Так, уход, Кристины. уход Кристины тоже был достаточно ожидаемый, но Кристину жалко с ее вот этой историей, абьюза, отношений, но она идет не по совсем правильному, вернее даже она идет не по правильному пути. Она ищет какого-то мужчину, который разберет ее проблемы и спасет ее. А с этими проблемами надо искать не мужчину, который в них разберется, а идти к психологу. В первую очередь Кристине нужно пойти к психологу, проработать эту ситуацию с абьюзивными отношениями, что не все мужчины такие, что не значит, что будут следующие мужчины такие же эти типажи мужчин, чтобы она сама не шла и не притягивала такие типажи, чтобы она второй раз не наступила такие грабли. Бояться этой истории совершенно не нужно, стесняться тоже не нужно. То, что она по молодости, по глупости влюбилась в такого человека, не разобралась в нем, это ошибки, на которых все учатся. И в ее возрасте такие ошибки допускают очень многие. Боятся этого, стесняться как-то, или вот как она в прошлой серии говорила, что я боюсь, что а, меня Тимати выгонит за эту историю. Нет, тебя не выгонит Тимати за эту историю. Никто, нормальный мужчина, тебя поймет и не будет осуждать за то, что ты встречалась с человеком, который оказался абьюзером. <laughs> Потому что любой мог так ошибиться, и не всегда понятно, будет человек хороший, да, или он там какой-то абьюзер. Поэтому Кристине хочется пожелать все-таки а, проработать эту историю со, со специалистом, с психологом а, хорошенько чтобы уйти от этой темы, чтобы она уже смотрела немножко э, открытие на мир, на мужчин, и не была в этой скорлупе э, травмы, потому что еще видна. Э, и вот это ей мешает. Она закрытая, она закрывается, она стесняется этой истории, хотя это абсолютно не ее вина, и стесняться здесь нечего. Это не она была а там каким-то преступником, да, я абьюзером. Поэтому Кристиночке хочется пожелать все-таки э, проработать этот вопрос. А так она красивая, тоже замечательная девушка, и просто ей нужно убрать эту какую-то внутреннюю боль на эту тему этой истории, и какие-то скажем так, комплексы, связанные с этой историей, потому что, ну, к ней она вообще, можно сказать, в этом не виновата, и ей нужно это понять. Вот, конечно же, Тимати э, как-то пожалел ее в этом плане, но оставлять ее просто, чтобы ее еще раз не травмировать и ну, тоже неправильно. Если у них нет химии, э, конечно же, нужно было... Ее отпустить с шоу, э, но она не совсем это правильно поняла, что вот я только начала открываться, меня выгнали. Нет, ну ты не из-за этого тебя выгнали, из-за того, что ты только начал открываться, из-за того, что на протяжении всего шоу ты была очень закрытая, и ты просто не дала возможности возникнуть этой химии и как-то тебя узнать, и в конце ты уже попыталась, но уже этого не хватило. Э, все узнали твою историю, все тебя поняли, но в следующий раз э, я думаю, что тебе нужно все-таки после того, как ты проработаешь эту проблему, э, немножко более открытой быть и все будет замечательно. Так, это касательно Кристины и мое обращение к Кристине. Вот. Ну, кто у нас остались финалистками, это Катя, у которой, с которой у Тимати не прикрытая химия. Там видно все по глазам, видно все прямо в кадре, все сверкает, все горит. Тимати глаз масляный, просто на Кате горит. Это явно физическая химия. Не знаю, надолго её хватит или нет, но какой-то есть искра. Он ее хочет, она не против, химия есть, искры летают. Насколько будут это глубокие отношения, непонятно пока, но уже база есть хотя бы на уровне химии. Алиса. Алиса это такой человек, который способен восхищать, но я не уверена, что она будет любить Тимати. Это скорее история, как найти... Холостек, когда был Винников, и Даша Клюкина, да, где он ей восхищался, а она просто позволяла собой восхищаться. Мне кажется, вот что-то похожая история, повторяется, где Тимати будет смотреть восхищенным взглядом, придумывать какой-то ореол вокруг Алисы, она с удовольствием будет его поддерживать. Ну и тут какая-то больше, да, как говорит сам Тимати, платоническая история, причем односторонняя, где сам Тимати будет больше проявлять какого-то восхищения, нежели какой-то любви, вот, ну, такие отношения тоже возможны, если второй человек будет принимать, что называется, эту любовь, и ему этого будет достаточно, что вот им восхищаются. Со стороны Алисы, если не сложно сказать, она достаточно хитрая, и вот этот человек действительно скрытый внутри, она умная, хитрая, она все знает, как делать, и тут будет так, как ей нужно, то есть, если она... Продолжит притягивать Тимати, он будет к ней тянуться а, столько времени, сколько, будет, сколько ей это нужно будет. И история с Алисой, что если Тимати вдруг останется с ней, то не он с ней расстанется, а она с ней расстанется, когда а, такая история обычно а, длится до тех пор, пока а, Алисе... Ну, будет интересно это все развивать. И, скорее всего, она же и закончит эти отношения, если вдруг ей станет что-то недостаточно какого-то восхищения одностороннего сторонники. Я думаю, примерно так все будет. Вот. Ну и последняя Адель ну, это очевидно, что Адель не будет победителем этого сезона. Адель молодец, малышка, что называется, она всех сцепанула, она как-то расшевелила немножко это шоу своим поведением, потому что она действительно хотела быть настоящей, не принцессой, как она говорит. И она отдала какую-то эзиминку, какую-то перчинку, она молодец, умничка. Но понятно, что. Для Тимати она, мне кажется, маленькая, еще маленькая и не совсем, может быть, как-то по темпераметру и подходит. Да, он может как-то ее взять, пытаться там растить под себя, но мне кажется, это не нужно. И Тимати Адель никак не кажется у меня, уж простите. Многие вспоминают Машу Вебер, а, есть прогнозы, что ее вернут опять-таки в каких-то последних сериях для выбора Тимати, а, но тут, я не знаю, это, чтобы ее вернуть, Тимати должна какая-то проснуться опять искра, если она вдруг проснется, то, может быть, ее вернут, и это мы узнаем уже в следующей серии, вот, но на текущий момент искра есть очевидно с Катей, и есть какая-то платоническая влюбленность в Алису. А, что будет в самом финале, выберет Тимати кого-то своей невестой или нет, мы узнаем чуть-чуть больше. Давайте подождем, и потом обсудим с вами новую серию. Спасибо за внимание и всем пока-пока.